коллектив всем привет сегодня у нас локальная работка постараемся вылечить вот это вот вообще непонятно что это крыло крашеная переход Кстати, надо будет дополировать человеку переход вот видно ребята не доделали чуть-чуть то ли протир это то ли какой-то хим состав вылез. Я так и не понял. Но очень похоже на протир. И огромная была просьба у клиента покрасить не в ребро, хотя в ребро красить разумно, надежно и просто, а покрасить это вот так кусочком. Примерно из того, что я понимаю, как будет это выглядеть. Во-первых, тут краешек чуть-чуть шелушится. Шелушенится. То есть тут надо его разработать подгрунтовать, подшлифовать, потом подкрасить. Красочка у нас ляжет вот примерно вот таким распыльчиком. И вот так же будет где-то лачок распыляться, раздуваться. Клиент предупрежден, что может быть э, слегка заметен переход, когда его будешь ловить именно не ступенька какая-то, а просто полу такой, полупаутинка. Ну, поскольку это ремонтный лак, должно, по идее, все получиться то есть сегодня займемся этим ну и параллельно тут поубирать скольчики чуть-чуть самые крупные но в сколах-то глобальной проблемы нет это покапали поподрезали и лаком покапали поподрезали потом чуть полярнули и все а вот с переходиком придется поколупаться как бы и все, больше на машине нету ничего работать мы будем водным Составом красок в сольвенте в ADUPP нету этого кода почему-то. Поэтому будет делать со всем водой. Я бы, конечно, с радостью сделал это сольвентом. Хоть чуть-чуть было бы потоньше, попроще в работе в этом плане. Именно на распыли сольвента попроще сделать малую зону. Ну, сделаем водичкой аккуратненько. Может быть, даже с биндерочком размешаем это. Чтобы было все плавно, потому что цвет в плане зерна, поставленного раком, очень проблемный. Придется работать через биндер, а это увеличивает зону работы, как ни крути. Ну вот так вот расчищено все. Выполнен растяг риски на 400, чтобы можно было в случае, если мы ее не загрунтуем, а мы ее не загрунтуем, то в принципе эту риску нормально перебить ее под покраску сразу. Берем баллончик с эпоксидником. Для этих целей лучшего варианта не будет. Ни по времени работы, ни по хоть какой-то маломальской защите. Делаем один слой. То, что попадает на глянец, ничего страшного, потому что он легко оттуда, во-первых, грунт не прилипнет к нормально, он счистится в аккурат до замотованной зоны, и там мы его... И разотрем. Ждем, пока подсохнет. Кинем пару слоев. Нанесено два слоя с хорошим промежутком, чтобы вот эти вот, типа как ореолы, которые контурами сейчас видно, ну, от баллончика редко подрывает. Но не было шанса вообще прям подорвать, чтобы они хорошо между слоями просохли. Их можно было подтереть. То, что сейчас где-то попало на глянец, ничего страшного. Подотрем, когда высохнет И будем окрашивать Идем смешивать сейчас краску Посмотрим, во-первых, повезло нам или нет По составу краски Что там он из себя будет представлять Ну тут зерна много В черной базе Пойдемте глянем Так, смотрим, у нас код 1 И... Нет, L-Y 1-P Вроде так смотрел да, Volkswagen Audi, Dakota Grey, это он. Смотрим по стандарту, потому что вариантов остальных. Ну, все правильно. В черном пигменте два зерна, флоп-контроллер, белый и красный. Красный вообще чуть-чуть. Сейчас глянем, сколько можно по минимуму. Ну, тут вроде бы можно будет грамм 50, наверное. <coughs> Ух ты, 10 грамм, это вообще шикарно. Но 10 это нам мало. Даже неудобно. Не то что мало, а неудобно в работе. Давайте хотя бы 30 сделаем. Вот так удобнее в работе. Дозируем, сейчас смешаем это все дело и И сделаем насотом. Он более жидкий. идем красить. Все, красочка у нас профильтрована, процежена. Теперь берем. Это специальная добавка. Это, по сути, биндер. Только специальный биндер для добавки в продукт его. Я его редко очень использую. Но сейчас он реально нужен. Добавлять можно 50 на 50. Можно 100%. Он разжижает краску. Это, грубо говоря, разбавленный каким-то специальным составом биндер, который сделает упрощение перехода нам чуть его попроще будет сделать на цвет он никак не влияет, только влияет на укрывистость Но у нас там слишком малая зона все, красочка стала жиденькой потому что обычно вода такая густенькая тут она стала жидкой и мы идем подготавливаться подготавливать покраску и краситься так, тут просохло Снимаем наши бумажки. Берем... Нет, 400 это крупно, надо 600 взять. Берем 600. Все-таки толщина грунта тут небольшая. И ей вытираем весь опыл. Вот эту вот ступенечку, потому что так или иначе она есть переход между металлом и старым лакокрасочным. Тут главное не перефанатеть эту а дырку, в пробьем. четко видно, как копыльчик стирается с глянца и остается только там, где есть риска. есть теперь что у нас тут есть еще у нас есть 1200 и в принципе она нам сейчас и будет нужна одеваем ее на проставку и сейчас сразу я себе разрабатываю всю зону перехода вместе с краской и лаком у меня тут все обезжиренно очищено, это очень важно и сразу размотовываюсь Размотовываюсь повыше, подальше, чтобы мне точно хватило зоны для перехода именно на лаке. Потому что тут надо раскидываться широко, тонко, не спеша, без валиков, без парашютиков. Потому что тут, если приклеить валик или парашют, ну, это будет... Во-первых, не получится нормально это сделать. Либо от него толку не будет. Поэтому я буду просто без него сразу делать. Вымотовываюсь так, чтобы вот эта вот шагрень становилась. Типа как будто ее нет. Но этот наждак не режет шагрень. Это 1200. Асселекс. Этот наждак просто ее мотует шагрень. Поэтому она останется. Само собой, ну чуть-чуть он ее повреждает как-то. Но глаз этого не увидит. То есть тут не будет лысого пятна. Вот аж до этой зоны я буду мотоваться. Оклеено. оклеена только то, что мне нужно по соседним зонам. Сюда у меня опыла не будет. Его тут просто быть не должно. Но остальное, само собой, располируем. Краска налита, отфильтрована. Сейчас настроим пистолет так, чтобы он у меня дул точкой с еле-еле по подаче. Ну, может быть, не прям совсем точка, а чуть-чуть от точки уйдем. Блин, надо почистить. Ну, примерно вот так и будем. Сейчас факело чуть дальше. Вот так и будем красить. Эта вода сухаря тут особого не будет. Поэтому вперед. Надо просушивать, потому что вода переразбавлена очень сильно. И он, я смотрю, начинает как волны Я раздуваю Ну вот и все Оставляем Пока что минут, не знаю, на 15 Пусть естественно подсохнет Зона, расп... О, вот так хорошо видно. Зона распыла у меня вот, значит лаком я минимум должен уйти в половину от замотованной части. То, что я замотовал вот так, это не значит, что у меня вот так будет лежать лак, нет. Это просто небольшой запас, чтобы у меня была возможность перекрыть именно нормальным лаком хотя бы вот так, а вот это все э, смешать с переходным раствором и распылить. И тоже это не значит, что я сюда буду ходить лаком. Я буду в этой зоне просто прорабатывать. Матовать всегда лучше. Чуть-чуть больше, чем планировать. Можно вообще замотовать под ребро, но это не имеет никакого смысла. То есть я примерно предполагаю. на начальных этапах лучше рассчитывать больше, чтобы не оказалось, что мало будет в процессе работы. Сейчас подсохнет, подсушим. Кинем эффектик легкие, разбросаем, потому что на этом цвете его нужно кинуть, иначе это будет темным пятном таким. И будем готовиться лакироваться. 10 минут прошло, все подсохло. Я вижу, что тут ее перегрузил. Под каким-то из углов видно э, черный пигмент, стек. Но это все решится на эффектном слое. Для того он и нужен распылить нам. Выглядит вот так вот. Он не должен быть мокрым ни в коем случае. Все, и черное это ушло. Еще на 10 минут оставляем, и все будет готово к локированию. Вот он, красивый разброс зерна. Ровненько, никаких пятен, никаких черных полос, темных зон, он даже сейчас вот так смотрится вот бери да полируй, если можно было бы. Но нужен лак. Идем разводить лак. Покажу сейчас итальянский лак полинал. К сожалению, у нас в продаже его нету. Это мне подгон сделали с Италии. Но лак прям пушечный в плане скорости своей сушки. И вот на эту зону он как раз самое то, что нужно, потому что крашу я не в камере по той простой причине, что я сейчас тут один, никто не работает в помещении чисто, пыль не летает, да и все равно тут слой лака будет настолько тонкий, что какие-то микро-микро, типа как точечки они будут даже в камере и их надо будет выполировывать, поэтому лакернем тут, дабы не использовать ресурсы туда, куда не нужно их использовать То есть для этого и созданы материалы, чтобы можно было быстро, тем более есть жирафик, с лампой сделать ремонт не отходя от подготовочного места. Для этого и идет вот это вот развитие рынка по материалам, чтобы можно было не использовать лишние энергозатраты, выполнить ремонт, нужный нам, вот прямо на месте. Вот он, этот лак, который быстрый. Это мне присылали на тесты из Италии. Может, если у кого есть, в принципе, продукция интересна. У меня там еще на тестах стоит то, чего я не попробовал много. Просто времени не хватает. Но ну, вот некоторые позиции прям мне очень и очень зашли. Лачок у нас два к одному. Надо нам его совсем чуть-чуть. Вот этого будет достаточно. Лак быстро сохнущий. Это то, что нам сейчас тут и нужно. разбавлять типа там 5 процентов либо 0 либо 5 но мы разбавим где-то 10 может даже 15 нам нужен тонкий слой очень тонкий чтобы мне было легче отработать потом я лучше кину 2,5 тонких слоя чем полтора как положено и у меня будет крупная капля на распыле. еще чуть-чуть. Я буду применять переходной растворитель. Обязательно в отдельном пистолете. То есть для нормальной лакировки это ему не нужно. Я добавлял 5%. Из миника дул шадофлайны. Крылышки им делал. Маленькие элементы. Лючки, зеркала. Очень круто, быстро сохнет. Как обычно, когда забыл. Ну а тут он нам просто необходим. Ну, мы его будем носить с и 12 сменника. Так, лак залит. Сейчас липкой салфеткой. Это 3M Aqua. Специально для водной базы разработанная салфеточка. Протираем все и даже больше. Чисто это хорошо. Продуваем. Настраиваем пистолет. Это сильно. Надо будет его почистить, что-то он у меня вниз, вниз бьет. И поехали Как бы, блин, так, чтобы вам видно было Но вставляем его минут на 5, потому что слой тонкий. Кидаем второй и будем брать уже переходной растворитель, им распшикивать. Прошло чуть больше, чем 5 минут, он по-любому уже подсох, потому что слоя фактически нет. Берем стакан, в который будем сливать лак, переходной растворитель, он залит здесь и потом мы его смешаем чуть-чуть с лаком. настраиваю чуть-чуть сейчас делаю распыл по матовой части это растворитель он ничего на чистом лакокрасочном нам не сделает не повредит то есть я им сжираю сейчас вот тут распыл Подъела, это хорошо. Ну, теперь подстилаем опять нашу зону, нужную нам. Есть. Тут наполнил. Теперь выливаем лак. Выливаем почти полностью. И у нас задача смешать переходной растворитель один к одному с остатком по лаку. Это много даже. И вот этим составом Распыляем так же, как я делал Фактически сам Переходник отдельно То есть я уже не лезу на зону, где у меня Толщина лака лежит Именно работаем По переходу Есть Все, больше это в ствол не трогаем Берем чистый переходник Еще чуть уменьшу подачу Он ее фактически как бы так показать и так почти нет И это почти нет подачи размываем остаток лучше делать это дольше чтобы ничего не потекло потому что если капля будет крупнее и почему я перестал работать баллонами переходными Потому что там все равно, как ни турке, капля крупнее. Я не могу настроить вот такую подачу, как мне надо. А на минике я спокойно настраиваю подачу. Дюза миллиметровая. И делаю то, что я хочу и так, как мне надо. А не так, как у меня получится. Потому что подачу на баллоне не настроить. Размываем, размываем, размываем. Вот у нас вся матовая зона наша уже сожрана растворителем. Сейчас зона перехода вся как будто мукой посыпана. Это нормально. Это так, переходной растворитель сжирает капельки а, опыльного лака и вклеивает их в риску туда. Теперь все. Тут ничего не трогаем. Больше лить не надо. Толщину лака пытаться, жирную набрать не надо. Здесь микрон, если 30 есть, это хорошо. А, то есть тут чисто уберем некоторые ворсинки. Вот вижу соринки как ворсинки. А, 1500 и 2000 и все аккуратно мехом и поролончиком слегка чисто в общем по цвету хорошо ореола никакого нет это тоже хорошо в принципе ремонт э, должен получиться потому что лак ремонтный на этом крыле если был бы завод реально было бы ну я подказался от такой работы я бы делал в ребро ну вот туда да пусть это человеку будет дороже крашеный типа элемент будет целиком но я бы вот так вот и не стал делать потому что на современных лаках вот такой переход сделать почти невозможно паутина будет тянуться сто процентов, сто процентная гарантия что паутины можно будет найти на ремонтном лаке плюс-минус это можно все дело сживить друг с другом и оно будет работать через это минут 20 включу жирафа этого на 15 минут не думаю, что буду полировать сегодня, честно скажу. Наверное, оставлю это на завтра. Ну, жираф просушить все это дело, чтобы завтра можно было полирнуть это хорошо через наш дучок. Так, значит, переход просушен вот этой лампой. Вчера я просушил его 15 минут импульсами. Сегодня 20 минут прямым нагревом. То есть тут точно все сухое, с учетом, что лак быстрый. Сам переход распыл в принципе хороший линии быть не должно, но нужно 1500 сухим наждаком сейчас подровнять, поубирать тут мелкие он ворсинки, их так не видно, когда стоишь, но когда ловишь лампу какую-то, ну их много, они не критичны но нужно все вот это пробежаться по подрубать им макушечки. Сейчас мы на это две минутки потратим и будем уже полировать. А потом пройдемся, наверное, двушечкой еще на машиночке. Чуть разобьемся по рисочку, по пыльчику. Хотя можно и так попробовать. Но мне нужно перебить вот этот наждак. Неважно, как вы будете выполнять эту работу. На сухую, с водой. Главное соблюдать просто риск, чтобы она не была пропущена по своему этапу положенному. И чтобы она не была сильно крупной. То есть если брать с водой, то брать не крупнее, чем... Ну, даже если соринки вот такие подпилить, но ну, не крупнее, чем 2000. Иначе потом можно замучиться или риску замучиться выводить, или уже есть шанс где-то что-то пробить э, до уровня, что будет тянуться паутина по лаку. Лучше дольше, но аккуратно, чем быстро и без, без шанса откатиться назад. Подключаем. Здесь 2000 наклеено криво. У кого-то с прицелом плохо было. Так я прошелся, то есть все вот эти ворсинки, которые давали, мусорность убрал. И сейчас размотовываем под полировку. Если на матовом почти не видно перехода, то есть никакой линии, ступеньки, ничего нет, то на глянце вообще ее не будет. То же самое можно сделать 3000-м трезаком. Вручную, на машинке, на эксцентрике абсолютно неважно, То есть по риске оно будет примерно равно и готово под полировку. Ну что, понеслась. Мех. Первый номер пасты крупной. Приступаем. та да, а Прекрасно. Вот что значит, когда предупредил клиент о том, что может быть слегка заметно. Вообще ничего не будет заметно. А когда скажешь, что та тут нефиг делать, сделаем, все будет отлично, обязательно какая-то херня вылезет. Пушечная. Еще сейчас мягким поролончиком пройтись. Так, надо дополировать сука, или бампер оттопырить, не знаю, или... Или ротором пройтись. Мешает. Бампер крепление не держит. Мешает полировать. Э, ништяк. Сейчас доделаем. Финишная паста. Эксцентрик и мягкий поролон. песня песня-сказка хорошо, когда все хорошо так, тут краешек ни бортиков, ничего не видно распыл красивый ровный, равномерный выход по лаку знаете, даже знаю, где он, он вот в этой зоне идет. И я не вижу ничего. Ну, знаю, сейчас уже написали, что через полгода он по-любому будет виден. И все отвалится именно вот в этой зоне, отшелушится. Ну, по факту времени, сколько я уже работаю, я еще ни разу не видел, что переход шелушился. Да, видел, как они проявляются когда он сделан неправильно. Но на это может попасть каждый. Но для того мы и работаем, чтобы тренироваться, нарабатывать практику, искать для себя удобные способы создания перехода. Единственное, что я точно гарантирую, это свежая Америка. Все, что после 2016 -го года вышло, даже на вот этом ребре лак будет ползти на остром. Вся Европа, в принципе, держится нормально. С чем связано, не знаю. Вот На украинском рынке, я думаю, маляра меня поймут, что с Америкой Вот это вот самые геморройные лаки Особенно на BMW На свежаковых Такие вот дела Все, я рад, все получилось Сколы На мордахе я поубирал э -э, Точечно, капельно Да, когда знаешь, где он находится Его видно, ну по крайней мере он не белый Не светится Ну с ними особо ничего и не сделаешь Со сколами, тем более, когда это посеченка миллиард Точек делать что-то особо смысла нету, Ну а с крылышками я прям доволен, что все вышло. И хорошо получилось. На этом все. Пишите свои комментарии. Пишите свои мысли, как вы делаете переходы. Там с вами их обсудим. Всем пока. Всех обнял.